Всем привет! Меня опять много. <смех> Бывает и такое. Сегодня обсудим такой момент, как влияет оформление канала на его продвижение. Но сначала хотел бы порекомендовать вам моего товарища Артема. Артем делает оформление YouTube каналов под ключ. Шапка, например, стоит всего 200 рублей. Ну, короче, копейки стоит. Так что рекомендую обратиться. Ссылка в описании. Так вот, что хотел сказать, почему есть смысл обращаться. Давайте посмотрим набирающую популярность например, да, и посмотрим, на что сразу падает наш взгляд. Ну, во-первых, Хлоя, ее школьники любят, хорошо заходит. Во-вторых, всегда, когда есть какое-то вот такое что-то бан, да, то есть, хоп, бан, то есть, ну, согласитесь, это выделяется из, из кучи всего, может быть, для вас выделяется что-то другое. Хоп, цензура. Кстати, про Ферамира давно хотел сказать, я говорил уже Да. на платных вебинарах. Э, смотрите, все превьюшки вот такие у человека. Слизь, сопли какие-то, цензура, какие-то эти. Там-там, -та там-там, та-там. Лошади. Обратите внимание, интересные превьюшки. Мы одно время спорили с Глебом, это мой хороший друг, товарищ и красивый сексуальный мужчина. Какие превьюшки должны быть? Смотрите тоже, то есть вот у него много превьюшек, которые мне нравятся. Вот это, например, 5 богатейших звезд Ютуба. Вот, или какая-нибудь зачеркнутая Санта-Барбара. Я-то на самом деле поклонник, вы знаете, я поклонник красивых превьюшек, которые все в одном стиле, в одном ключе. Но YouTube показывает нам, что, возможно, это не очень правильно. То есть, возможно, нужно делать вот такие превьюшки, да? Лучшие приколы, best jokes, вот эта вот хрень. То есть, тут какой-то зеленый черт, у него торчит пеперон, женщина с грудью смеется, короче, отлично и смешно. Вот, ну и опять же, то есть, вот такие красивые превьюшки, новый рекорд 12 минута. Виджелинг в психушке здесь намного слабее. Не говоря уже, что вот такие превьюшки, конечно, делать в 2016 году, ну, странновато. Мне кажется, превьюшки большое значение играют, потому что превьюшки это же как баннеры в нашей молодости, да? То есть, чем интереснее ваша превьюшка, тем больше она набирает. Но вот вам опять же пример из моей практики. Мы решили к большому каналу привязаться. По сути, вот эти два моих ролика, которые вы тысячи набрал просмотров и 277, они выложены примерно в одно и то же время, ну то есть ну плюс-минус, да, через несколько дней. Но вот эта превьюшка, она похожа на превьюшки популярного канала Dota VTF. И есть мнение, что это тоже сильно сыграло, и ролик набрал 277. То есть вот это 84, это стандартно, у меня примерно такие стандартные просмотры. А вот здесь набрал 277 тысяч. Ну правда мы там еще оптимизировали, но дело-то не в том, на мой взгляд. Что мы хитро оптимизировали. Дело в том, что очень красивая выделяющаяся превьюшка. Так что, на мой взгляд, вот по поводу превьюшек, все-таки несколько есть вариантов, да? Или что-то такое, вызывающее внимание, или авторский стиль. Что такое авторский стиль? Ну, это вот, например, на мой канал на какой-нибудь зайти. Вот у меня, грубо говоря, есть авторский стиль в превьюшках. То есть, ну, в основном это панды, в основном какие-то такие красивые картинки. Не знаю, если у вас какой-то бренд, если Asus, да, какой-то вы, например, то, конечно, вы можете делать авторский, ну, авторский красивый стиль, ферстиль. это важно, да, Бр Бренд бук модным словом. А если у вас такой канал желтоватый, да, там топы, что-то еще, то мне кажется, что вот такой стиль он лучше заходит. Вот, нужно, чтобы персонаж был узнаваемый. например, вот Каменская, вот в данном случае узнаваемый очень персонаж. Клеп скажет опять, что ты весь ролик по моему каналу лазишь. Где хочу, там и лажу, подавай в суд. Вот. Мне кажется, вот такие превьюшки, там, 10 наказаний за супружескую измену, и в негра что-то тыкают, они очень успешные превьюшки, очень интересные. Вот. То есть превьюшка должна быть такая, чтобы вызывать, получается, внимание, да, и работать как баннер. То есть такой, чтобы... О, о вот что нужно! Видишь, 10 сумасшедших задач из учебников. И очень важно, что обведено, потому что если бы не обвел, то было бы как-то, ну, черт знает, собака какие-то в кустах, а тут видишь, о, типа, что они там в кустах делают. Мне кажется, интересно. Но, опять же, могу могу ошибаться. Я, например, как человек немножко посерьезней, я такие превьюшки, наоборот, не люблю. То есть, у меня они не вызывают интереса. То есть, вот всякая хрень. Я понимаю, что за этим та таится какая-то муть. Если помните, года годы нашей молодости было популярно делать просто красивых телок на ютубе давно вот типа такого, только с женщинами, да? Вот, сейчас это прошло, сейчас вот такие желтые превьюшки, по всей видимости, больше нажимают. Но я смотрю, что у многих популярных каналов такая штука. Но не будем забывать, что популярному каналу без разницы, по большому счету уже. А вот для непопулярных, мне кажется, вот такие превьюшки очень хороши. Я просто сам не определился еще как правильнее, но, наверное, действительно, если у вас какой-то бренд, какой-то серьезная организация, то должно быть все серьезно. Должно быть в одном стиле, вот как у Канаденча, например, сейчас. Раз, раз, все, Денис... Пожалуйста, добрый день. А если... Да, и меня, конечно, очень важно вставить. Если есть превьюшка со мной, это половина уже успеха. Вот. А если у вас какой-то, не пойми чего, топы какие-то, то нужны превьюшки, на которые больше нажимают. Это как в моей молодости были такие баннеры, на которых было написано просто «жми», и люди реально нажимали. 10 лет назад люди на такое нажимали. Не забывайте, что большая часть ваших зрителей – дебилы, ничего не понимающие товарищи. Просто потому, что такая аудитория на YouTube. Поэтому делайте превьюшки, чтобы они нажимали, а вам в карман сыпались сладкие доллары. В комментариях напишите, какие превьюшки вам кажутся более крутыми. Будет интересно.